Всем привет! На связи Кузнецов Никита и мой канал Настольный теннис для всех. Сегодня я хотел поговорить бы о чемпионате Москвы, как я вам и обещал подготовить небольшой репортаж по этому поводу. Посетил его. Чемпионами среди мужчин стал Павел Пульный, среди девушек Маргарита Фетюхина. Хотел бы поздравить ребят, молодцы, показали мощную и содержательную игру. Ну и в очередной раз как-то это происходит все время. Случайно в объектив камеры моего телефона попала игра защитника и нападающего. Это Денис Гришенин и Евгений Дрындин. И На их примере хотел бы рассмотреть более детально эту игру. Обратить внимание на то, что при игре с защитником, я рассматриваю с точки зрения нападающего, не обязательно... Все мячи играть мощно, плотно, убивать, рвать защитника, как говорится, в клочья. Можно грамотно э, осуществлять атаку через подрезку, э, где-то оставлять коротко, где-то длинно, атаковать по месту, с вращением. Но и не стоит забывать про то, что сейчас современные защитники э, Обладают мощной атакой и, как говорится, не стоит заигрываться и все время об этом помнить. Ну и давайте теперь а, посмотрим видео. Посмотрим на примере этого очка. Обратите внимание, ТОПС, подрезочка. Подрезочка, все надежно делается, без каких-то там дерганий резких. Выбирается мяч и активно атакуется по нему. Главное тут защитником это выждать. Сыграть по месту, выбрать мяч и плотно вот, доиграть его. Обратите внимание. Тот случай, когда при игре с защитником не стоит забывать о том, что он может еще и атаковать и быть всегда готовым. И в конце, при игре в настольный теннис с защитником, хотелось бы дать небольшие рекомендации по подачам. Старайтесь подавать быстрые подачи, короткие, чтобы защитник находился в постоянном напряжении, сдвигался от стола к столу, в процессе движения будут возникать неудобства и дополнительные ошибки. Итак, друзья, подписываемся на мой канал «Настольный теннис», играем в «Настольный теннис», Любим настольный теннис и всем удачи! До скорого!